Дан график функции f от x. Для построения графика функции kf от x надо растянуть график функции f от x в k раз вдоль оси ординат. Для этого абсциссу каждой точки графика нужно оставить прежний, а ординату умножить на k. Заметим, что точки пересечения графика с осью абсцисс остаются на месте.